Привет мои дорогие друзья, на канале Вятка Хантер с вами Охотник Серега Ура! Наступил охотничий промысловой сезон Сегодня 2 ноября, официально у нас уже все разрешили охоту на куницу, ставим капканы Сегодня забиваю малый путик, будет у меня на нем 26 капканов этот путик у меня, буду называть его в дальнейшем ящичным путиком, потому что капканы здесь будут, капехи 120 как от Березовского завода, так и от Кировского завода. Значит, 26 капканов сегодня поставлю, напомню, пройду, посмотрю все ли ящики на месте. В прошлый раз ходил, несколько ящиков было скинуто и припрятано, но я их нашел Снежку у нас подбросило так прилично но в дальнейшем обещаю теплую погоду четыре дня бот оттепели поэтому большой путик пока не закрываем капканами боимся что куница пропадет а здесь я успею проверить здесь недалеко 5 километровый путик 5 километров полоска в одну сторону а здесь я проверить успею. Так, что еще? Взяли лицензию на лося. Охота на лося открылась тоже с 1 ноября. Позднее я вам все лицензии продемонстрирую. Покажу, что мы не браконьерим. Что охотимся официально. В общем, смотрите, друзья. Начинается интересное время. Буду стараться для вас снимать почаще. Смотрите. В общем. да, В этом году... Сбежки от капканов я буду убирать Бытует мнение, что Бытует мнение подождите Установлю камеру Бытует мнение, что это хорошая дорожка для мышей так, Приступаем к работе Долго разговаривать не будем Начинаем работу, сегодня мне очень много Пошел в лес, поесть с собой не взял Сегодня будет у меня такой спартанский выход Быстро, быстро, быстро, быстро Все нужно поставить быстро, но качественно Спешка, напомню, нужна при ловле блох. И когда спишь с чужой женой, ему уж на подходе Только в этих случаях, больше Наверное, она нигде не нужна Что ложу на приманку? Требуха от трех глухарей у меня здесь с опарышами. Эй, натираю все. Так вот. Так, так, так. Чтобы запах оставался. Требухи-то у меня, нем, нем, Требухи немного у меня. Я сейчас практически наносил. Скидаю вот туда цепка. Ставлю камеру, немножко изменим ракурс. Чтобы меня было слышно. Наверняка меня плохо слышно. А парыш в перчатку попал. А! Не люблю их. Так, устанавливаем капканы. Некоторые заряжают дома, сводят пружины точнее дома. Возможно, целесообразно, потому что в лесу, в перчатках это все делать не так-то и удобно. В данном случае капкан от тропы 43, КПХ 120. Капканы, как я убедился, в прошлом году ловят. Ловят довольно-таки неплохо. Ловился в прошлом году в Капканцам. Знаю, о чем говорю. Ловят неплохо. Изгиб усов мне нравится у э, тропы. Такой вот он. Хорошо они так усики загнуты, и куницы нету возможности ни с какой стороны пролезти. Так. Устанавливаем капканчик. Опа, на, ящик может заклинить. что-то нужно предпринимать. Ножиком подрежу я там немножко сейчас. А да, у меня есть. есть. У меня такая вот приспособа. Очень хорошая приспособа, я вам скажу, друзья. Пилочка имеется. Пилочка не получается. Прибегнем к другим способом. Немножко размок на ящик из-за этого сузилась. Сама щель, куда устанавливался капкан. Так. Не забывайте снимать при установке предохранительные крючки. Тут у меня проволочка есть. Пользую вязальную проволоку, которая вяжет арматуру. Очень хорошо она функционирует эта проволока. Все. Капкан насторожен Храню я капканы Сейчас покажу Вот в таком вот мешке Все лето они у меня висят Были пересыпаны пихтой Она потом пихта иструхла Я ее выкинул э -э Хоть куница и не боится Запаха человека Но я все-таки при входе в лес Руки натираю пихтой капканы у меня не контактирую в общем с ними сейчас вот голыми руками я убрал но у меня руки сильно он натерты пихтой очень сильно вот так идем дальше собираемся очень большой у меня сегодня вес но по мере прохождения путика вес будет уменьшаться Пожрать ничего не взял Это плохо Ну ничего Голодная собака злее ищет Пословица такая есть В прошлом году я что-то подустал бороться с мышами В ящиках они съедают все В этом году заматываю скотчем Вот настолько Думаю, лапки у них будут скользить, они не заберутся Но так рекомендуют охотники некоторые Попробую Понаблюдаю, посмотрю Так вот, кавканщик у меня стоит Чик-чирик Старайтесь использовать цепь. Я рекомендую цепь, парни, с карабином, чтобы пришел с капканом. Я уже на, друг... на капканах, которых ты можешь заменять, допустим, зверь попался, не переустанавливать его полностью. Открутил капкан с куничкой, достал новый, поставил, закрутил карабин, все, все очень просто. Тросик, тросик не рекомендую. Тросик ржавеет. Оцинкованную цепь беру. Тросик ржавеет и перевихиваться так дерево натирают тухлятиной в дальнейшем буду поливать наращу рассолом селедки посмотрю очень хорошо он пахнет Весь я уже пропах тухлятиной прикольно так это сейчас даже где вот допустим иду чувствую запах тухлого у меня сразу ассоциация с установкой капканов почему-то не знаю сложилась уже за несколько лет такая ассоциация сразу про капканы вспоминаю ни с чем не спутаешь этот запах Ладно, движу, двигаюсь дальше, мужики Снег приятно хрустит под ногами Все идет своим чередом Жаль, что он растает У нас В центральной полосе Редко когда Навалит и снег остается на всю зиму. Чаще, конечно, он всегда тает. Первый снег. Так, кто-то походил. Белочка. Белочка была потопталась. Белочка потопталась. Олег уходил на два дня в тайгу. Собачка гоняла лосиков. лосики здесь. Так что. Можно вас порадуем. Смотрите, что белка делала. Вот у нее загашник, скорее всего. Вот у нее загашник. Тихо в лесу так спокойно. Рекомендую всем жопы свои из теплых диванов поднимать и прогуляться лесу благодать что касаемо парни карабина тигр многие с вами опять спорят херовый карабин все дела. стал доказывать вот вы свою чесетку деревяху вряд ли будете вот так вот опускать ее в снег блять где-то что-то в нее вода попадет ну лично бы мне карабин с деревянным ложем было бы очень жалко я бы блядь, весь день его ходил бы и протирал что касаемо этого оружия пластика да похеру вообще, снег не снег в плане вот эксплуатации в жестких условиях, на мой взгляд вот все равно этот карабин выигрывает, нежели деревяшка, деревяшка если ореховая, вот у меня допустим на Меркель я я э к оружию отношусь очень трепетно и с замиранием сердца, блядь, когда на него вода попадает там, или этим же карабином я тут где-то переходил реку по плотине, я блядь, упал, я опустил приклад, на него оперся и встал потому что был очень сильно загружен и ничего, все нормально дома разобрал, почистил всю грязь из него вылил, а дерево оно может рассохнуться, треснуть, да все что угодно с деревом может быть, дерево есть дерево Пластики, на мой взгляд, практичнее это для тех, кто мне все, все пытаются навязать свое мнение, что, конечно, возможно быть болтовиком легче, маневреннее. Я с этим не буду спорить. Но в плане практичности, безотказности, чем, чем не аппарат достойный. Ладно, каждый останется при своем мнении. Подхожу, значит, к ящичку, ребят. А в нем белочка сидит, бля. Сидит и наверх. О, на елочку ушла. Что-то она там грызла в ящике. Что-то она грызла. Ты сюда не приходи, слышишь? А то в этом ящике и будешь. Пошла отсюда. Шуть раза. Иди отсюда. Она забралась на елке. Вот негодяйка. Так, так, так, так. Будем устанавливать капкан. Вот это да Подхожу, думаю, кто там ящики ящике у меня шевелись. она, тут как тут, вон ящик она грызет. сволочь. Я его селедкой поливал, она его грызет. Ох ты негодница. Не ходи сюда больше, а то влипнешь. Стасковались мы, видно, по фронту По токам, да по смертям Это вроде мы снова в пехоте Это вроде мы снова в штыки Эту душу отводят в охоте Уцелевшие фронтовики вы, Игорей, за кровожадность не пинайте, Вы охотников носите на руках, Любим мы кабанье мясо в карбонате, Обожаем кабанов в окороках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, Обожаем кабанов в караках. Шум костер и тушенка из банок и охотничья водка на стол только полз присмиревший подранок заворожено глядя на стол а потом спирт плескался в канистре спал азарт будто выигран бой снес подранку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 Карбонатим обожаем кабанов в окараках. Ах ты! Давай, давай, давай. Так таки, так таким. Вылетит, вылетит. Ну что друзья, очередной капкан Много еще, много еще ставить. Еще ставить ой-ой-ой. Хочется пламенный привет передать Сибирякам, охотникам, блогерам, Андрюхе с канала Тропой испытаний. Привет, смотрю. Очень нравится Сереге с канала Лиси Пень. За плечами, мужики, сто пудов. Блин. Парни, будем водные преграды преодолевать. Опа. Сейчас еще норочку видел. ты не успеваю включиться. Но она буквально шмыганула под берег. ел ее секунды две, наверное. Вот ее след. А он стоял капкан. Видите? Вот только жопа черная мелькнула. и далеко вот. Преодолеваем такие вот преграды, Елку тут нам дедушка лесной нам специально положил Так вот брехнешься, с такого завала в воду, дай бог Все. Ходится, желание пропадет раз Очень аккуратно надо в моем случае это через, ручей единственный, такой через большой ручей единственный переход такой. там будет еще ручей но я думаю что я его в брод пройду тут брод не пройти глубоковато будет Опа. Опа. тут глубоко вау Перебрался Работу. Подраспилить В следующий раз пойду без капканов проверять Попробую да? да. попрорубить Дорогу, да подраспилить ее Так все хорошо Лесная речка с своем зимнем обличий. Плохо замерзла Лед слабый под ногами тут чтобы не начерпать сегодня минус 2 было с утра поэтому снег сырой хрустит Тригующий момент, друзья. Тут мой друг ставит капканы на бобра. Вот плотина. А покажу бобра. Залос языком, перчатки одевай. Вот капкан, вот бобер. Опа, И сюда, родимый. Бобер хороший. Бобер, что называется очень даже хороший. Вот такой бобрина. На его вытаскиваю. Ладно, отключить пока. Время много. Не надо капкан сегодня расставить. Бобра выносить не буду. Подвешу его на дерево. Олег идет. Заберет его потом. Фу. Здоровый бобрина! Я его, с плотины вытащил. Капкан пока насторожу. Время немного потерял Сейчас я его подвешу. Дерево, чтобы мало ли. Двери какие не достали. Олег уже сам потом забили. Иди сюда кабан. Не бобра кабан. Я сломал, альбурганцы, только Думаю, волки не снимут. Если он денек другой повисит, думаю не снимут. Провозился яс. Провозился я, мужики с ним очень долго. Собираюсь, иду. Надо капканы заряжать еще надо. Я не чувствую, что много уже. Чую, что время много. А вот нелегкая доля охотника Не пожрамший весь день Еще и бобров на деревья затягиваю Ладно, давайте Братцы Братцы, свежий куний след Утренний А путик еще не заряжен Друзья, давным-давно вставил капкан Очень давно В годы своей юности А путик-то еще и не заряжен Ладно, придет Не бойся выпускать зверь Он придет обязательно Привет, друзья! Он сегодня подморозит. Вроде как выясняют. Дай бог, чтобы замерзло и не было никаких дождей. Не надо их. Посильнее, чтобы замерзло. Люблю это место. Высокий лесной берег, реки. темная темная зимняя вода красиво не правда ли очень красиво Что, мои дорогие друзья устанавливаю последний капкан на путике и иду домой сырой я весь насквозь сегодня сейчас под вечер начал немножко вымораживать подморажива а так было сыро очень очень сыро было сейчас ставлю последний капканчик Устанавливаю последний капканчик Иду домой Дома банька Горячая банька Ух! Замерз немножко Ирой потому как весь, весь насквозь Спасибо вам, друзья Что поддерживаете меня Комментариями, лайками Добрым словом Спасибо огромное Я вам очень признателен Для вас все мои труды труды В самом деле снимать это ребята очень непростое дело Это приходится лишний раз отвлекаться очень непростое кто не снимал тот не поймет как там весь перепутался с последний капкан у меня суасовский Вроде Капкан проходной для ящиков называется или КПЯ Не могу утверждать Забываю название Хоть что делать со мной Забываю Капкан вполне рабочий Работает очень хорошо Насторожка вот эта у него булавочного типа Достойная насторожка Действуют, правда, в одну сторону. Но ящики в две стороны действовать и не надо вовсе. Так, немножко подзаржавело вот тут. Ржавеют капканы сильно, друзья. Как вятские, так и уральские. Сильно подвержены ржавчине. капканы мне нравится больше однозначного ответа дать не могу насторожка больше нравится у вятских капканов а так во всем остальном вот эти даже не ну полегче у вятских тоже пошла облегченная модель на тропе тухлять ему бляха ну -ка. руха какая вонючая, невкусная вкусная вот, вот все там по паруше все гниет все воняет Ребят, давайте. Всем удачи, приятных просмотров, удачных охот, всех благ в общем. Смотрите, ставьте комментарии, пишите комментарии, лайки ставьте, не забывайте. Проветского охотника Серегу. Всем удачи, всем пока.